Данная свалка должна была быть закрыта, извиняюсь, сейчас не наведу фокус, 10 лет назад. Сейчас как мы видим, как мы слышим, там какая-то идет хрень непонятная. Какой-то трактор, какой-то камАЗ, блин. Вообще офигеть. Сейчас пойдем разбираться. Что-то вообще происходит. Примерно под, под этим местом проходят трубы с питьевой водой. Свободка закрыта 10 лет назад. Сейчас мы поговорим. Добрый день! А что здесь происходит? Расскажите. Расскажите, свалка закрыта 10 лет назад. Что здесь происходит? Почему сквозь мусор? Расскажите, что здесь происходит? Я не знаю. Расскажите, кто вас нанял? Я могу. Можете дать телефон на часто? Да. Я не знаю. Что значит не знаю? Вы объясните, а как вы здесь оказались? Как вы можете не знать? Вы куда-то пришли, с каким-то чеком поговорили. Вы добрый. Добрый день. Я хочу узнать, что здесь происходит. Это ссылка закрыта 10 лет назад. Почему здесь все работает? А это плиты убираем. Вывозим плиты. Вы плит. Плиты вывозите. А покажите, что за плиты. Вот эти что ли, плиты? А, да, да, да. Вот на куче лежат плиты. Ага, то есть вы это увозите? Да, мы все увозим. Объясните, здесь происходит ее культивация свалки или что? Нет, все закрыто Я вас понял А вообще скажите, что, что, что у вас за организация? Можно с ней связаться, чтобы получить дополнительные комментарии? Скажите, пожалуйста, вот что за организация, на кого вы работаете? Можно у вас получить дополнительные комментарии? Нам а, некогда, нам надо увозить Понятно Какие-то возят бетонные плиты Да, правда, я вижу, они возят плиты бетонные. Тут больше снимать не.